Всему миру, и уже зашла слава Господня, и огненный столб присутствовал среди народа. Вышел Аарон, благословил народ вместе с Моисеем, и в этот момент, как сказал нам брат, и напомнил, двое уполномоченных, посвященных, помазанных сына Аароновых, надавы Авигу или надав Иавиут. Взяли вдруг кадильницы с чуждым огнем, не тем, который с неба сошел от Бога, и от которого впоследствии зажигались все жертвоприношения, потому что огонь священники переносили, и от того, свыше данного огня Духа Святого, зажигали жертвенное пламя, воспроизводили. А свой огонь взяли, они внесли его в кадильницах, тотчас они были поражены и пали мертвыми перед глазами всей общины. А почему? Задержимся на одну минуту с этим вопросом, с ответом на него. И скажем так, что в Писании нет ничего случайного. В Писании нет ничего случайного. Вот за этим описанием, за описанием смерти сынов Ароновых, следует глава, говорящая о чистой и нечистой пище. А какая тут связь? Причем здесь служение сынов фарона и служение которого они не были достойны в данном случае, погибли, и вкушение чистой пищи. А вот мы всмотримся в эти слова. Смотрите в 11 главе книги Левит, вслед за 10, она идет, где описана смерть сынов Аароновых. Там говорится так. 41 стих. «Всякое животное, присмыкающееся по земле...» Скверно для вас. Не должно есть его. Смотрите, все, что присмыкается по земле, скверно. Это что? Это змеи, насекомые, это ящерицы, очень многие такие существа, нам представляющиеся какими, но ну, неприятными, отвратительными. И дальше сказано 43 стих. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть вам через них нечистыми. Оказывается, животные, присмыкающиеся оскверняют не тело, а что? Душу. А чтобы осквернить душу, входящее в нее должно какую природу иметь? Материальную или духовную? Духовную. Потому что в душу не входит ничто естественное. Мы видим глубочайшее значение этих слов в чем? А в том, что эти животные, присмыкающиеся, низменные, которые льнут к земле, ползают по земле. Это наши помышления, не дай бог какие. Это наши чувства, не дай бог какие. Это те змеи, скорпионы, это те насекомые, ящерицы – которые, не дай Бог, могут жить в нашей душе. Низменные помышления. Вот ими нельзя душу осквернять. Вот их нельзя поселять в своем внутреннем мире, потому что Богу все видно и известно. А если это так, почему же два повествования о нечистых животных и о смерти двух сынов Аароновых поставлены рядом? Что такое сделали эти два человека? В момент, когда Господь сошел, и их отцы, дядя и отец Моисей и Арон служили, они дерзко, исполнившись гордыни, вышли, никем не вызванные, взяли собственные кодильницы, наполнили собственным огнем и стали служить Богу самовольно. Для чего? А какая же змея в этот момент побуждала их, живущая в душе, к этому? Какое же там присмыкающееся поселилось? Как ему имя этому присмыкающемуся? Ему имя гордыня? Ему имя превозношение, спесь, гордость. В худшем смысле этого слова. Они не Богу хотели в этот момент служить, а показать себя. Вот мы какие великие перед народом. Вот наш отец первосвященник. После него кто-то из нас будет, а другой помощником. А речь шла о жертве. Надо было смириться. Надо было стать ничем в глазах Господних, чтобы Господь был всем. И что сказал Иоанн Креститель? Мне должно умоляться, а ему что? Возрастать. Жертва – это когда человек отдает сердце свое на служение, душу свою, все силы свои. Любит Господа всем сердцем, всем разумением, всей возможностью свою И вдруг превозношение. Вот за это. Вот за это они были поражены. Итак, перед нами глубочайший вопрос. А какой голос звучит в нашем сердце? Голос Божий или змеиное шипение? А змея, она может многое такое нам начать внушать гордые мысли, мысли превозношения еще какие-то грехов очень много и они все исходят из уст этой твари, поселившейся не дай бог, в душе человеческой не оскверняйте души вашей всем присмыкающимся. а что это за голоса которые звучат и к которым человек может прислушиваться вот один голос мы назвали это голос какой? змеи пересмыкающегося зла живущего в душе а другой голос какой а рожденный от Бога голос его слышит говорит Иисус Христос оказывается голос Господень всегда звучит и никогда не замолкает но нам скажут да почему же голос этот отзвучал на Синае когда Господь изрек 10 заповедей всему народу этот голос звучал в какие-то великие моменты истории. Вот Иисус Христос услышал этот голос, и народ воспринял его как гром. А отец сказал сыну, что вот готовится сейчас отшествие, его принять на себя грехов и так далее. Но оказывается, не только в эти моменты этот голос звучит. Он звучит всегда. Псалмопевец нам говорит, что глаз Господень скалы даже сокрушает. Настолько он силен. Есть ли момент, когда голос Божий смолкает? Смолкает в мире? Да никогда. Потому что словом Господним сотворены небеса, и они содержимы тем же словом. Следовательно, это слово звучит всегда Господне, приводя к бытию все, возобновляя бытие. Голос Господень наполняет все миры, все вселенные. И вот мы читаем в восемнадцатом м псалме об этом голосе.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 И так голос Господень никогда не умолкает. Даже Каин, братоубийца, первый, который замыслил страшный грех, он услышал, Господь к нему взывает. Господь предупреждал, предостерегал его, и оказывается, мог Каин и внять, и покаяться. Так вот, чей голос мы слушаем? У нас вопрос, глубокий вопрос касающийся каждого человека во все века, во всех местах проживания народов, племен, языков. Какой вопрос? А что же делать нам со злыми помыслами, со злыми началами, а если поселились, не дай Бог, в душах наших, эти пресмыкающиеся и оскверняют весь круг жизни? Оказывается, мы выбираем, кого слушать. Господа, чей голос никогда не умолкает, или змея, который шипит в душах. А голос Господень изгоняет змея, судит его. Иисус Христос сказал так, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу, силу. силу. силу вражеского». Оказывается, этот змей должен быть изъят, изгнан силой Божьей из сердца, и оказаться где? Под ногами нашими. Вот тогда мы на него наступим и будем его попирать. Но если, не дай Бог, даем место в сердце, а не под ногами, горе. И говорит нам Слово Божье: не давайте место дьяволу. А как? Противостаньте ему, твердый верх. и убежит от вас. А когда будет бежать, вы его догоните и наступите на него. И исполнится слова Христа. Я даю вам власть наступать на силу выражения. Есть ли у нас, у каждого из нас, внутренняя возможность, энергия бороться против сил тьмы, против демонических, бесовских и так далее, сил? Нет, а у Господа есть. Он нам ее дает. Если только будете слушаться Глаза Его. О, если вы все день услышали Глаз мой, говорит Господь. О, если бы, оказывается, голос Бога, голос Святого Духа. Такую силу нам дает, который враг сопротивляться не может. Если бы сыны Арона смирились, себя бы в тот день уподобили тем жертвенным животным, взяли бы на себя грех народа, поедая мясо козла, принесенного за грех, отождествляясь с ним, то они бы получили силу от Господа. Но в них заговорил змей, заговорила гордыня, заговорила темная сила не дай бог никому из нас это испытать как только начинает шептать и шипеть это начало сейчас же к господу сейчас же к силе его сейчас же должны мы слышать голос его святой и благодатный голос святого духа и вот есть удивительное повествование в деяниях когда корнилий сотник Возжаждал слышать Слово Божие, чтобы спастись Ему и всем Его близким. В этот момент Петр, помните, находился на крыше в молитве. Пришел в выступление, в экстаз молитвенный, и увидел он видение, что сходит сверху корзина. В этой корзине всякие нечистые мерзкие животные, и услышал он голос: Встань, Петр, закали! и ешь. И вот тут мнения толкователей разделяются одни говорят, вот этим словом, этим действием Господь очистил всю пищу, теперь все можно есть камни можно есть, землю есть, глину, еще что-то понимаете, змей, свиней, там это не сказано а другие говорят, ну, но ведь это, он же ничего такого не ел да он и сказал, Господи, я от рождения моего не ел ничего чистого, воспитывался в иудейской семье где соблюдали законы Кашрута, законы Торы эти правы, которые так говорят. Но ведь в этом слове еще что-то есть. Ведь слово Господне, оно имеет огромную силу, оно духовно. Закон духовен. Всякое слово Господне чисто и щит уповающим на него. Так что же за указание было дано Петру, помимо того, что Господь очистил язычников и призвал чистые души из всех народов к себе? Петру было показано, что делать со всеми этими нечистыми животными? С этими змеями, с этими ящерицами, присмыкающимися? Заколоть их надо. Их надо лишить силы. Их надо лишить жизни. И тогда те силы, которые, казалось бы, смертоносны, ядовиты, мерзкие для человека, они послужат благу. Все те силы, которые мы, не дай Бог, отдаем злу, когда мы покаялись, они же, эти силы, начинают служить добру встань, Петр, закали и ешь, то есть используй во благо своей духовной жизни, а потому что энергия у человека одна, сила одна но она как используется служит она добру или злу, так вот зло надо заколоть в своей душе пользуясь теми дарами духа, которые он посылает, и тогда это послужит благу, но Свято место пусто не бывает. И если изгнанное зло возвращается, то что видит Дом убран и приводит семь злейших. Значит, сердце наше, наш внутренний мир должен быть полон благодати Божьей, света, любви. Вот тогда доступа злу туда уже не будет. Вот тогда, обратившись, полностью соединив наши мысли, чувства, желания, с Божьей благодатью мы одержим победу. Да даст нам Господь всегда в этой победе пребывать и достичь Царства Божьего. Аминь.